Добрый день, меня зовут Олег. А меня зовут Лариса. Мы приветствуем всех гостей и подписчиков канала 18 соток. И на нашем канале мы покажем вам видеообзор большого количества сверхострых сортов перца. Также очень-очень много редких сортов томатов. По каждому сорту мы будем делать видеообзор. Также мы хотим поделиться с вами нашими секретами и нашей агротехникой выращивания всех этих сортов. Каждый год мы высаживаем по 100 новых сортов томатов и перцев. Под этим видео в разделе комментарии вы сможете найти ссылки на каталоги наших семян. Семена отправляем в любую страну мира, как ближнего, так и дальнего зарубежья. А также мы хотим, чтобы все, кто приобретал наши семена, оставлял под этим видео комментарии, свои отзывы о семенах, свое мнение о выращенных сортах. Оставляя комментарии, не забудьте указать, из какого вы региона, города, страны. Делитесь своим опытом по выращиванию в вашей климатической зоне. Оставайтесь с нами на нашем канале, и мы будем делиться с вами всеми секретами, которые мы знаем. Всем пока! Нет, Саша!